После слов, что его ставят командиром группы спецназа, которую очень долго натаскивали. Подготовку нашей группы спецназначения ушло два года. Блейт ожидал увидеть Джонов Метриксов штук 5, Итан Хантов 50. Думал, здесь Сталлоне и Змеиный Глаз. Один Лысый и его спецназ. Мудаковатый Якс, что любит колоть препарат. Сам Дэдпул и... Войско железных солдат.